Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, Не дать конца и края, Только синь сосет глаза, как захожий богомолец, я смотрю твои поля, А у низеньких околиц звон начахнул поля Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткий спас И гудит за карагодом На лугах веселый пляс Побегу по мятой стежке На приволь зеленых лех Мне навстречу, как сережки Прозвенит девичий смех Если крикнет радь святая Кинь ты, Русь, живи в раю Я скажу не надо рая, дайте родину мою.